Да, есть какие-то вопросы? Это правда, что была включена в список физических Да, да. Хорошо, здесь определенные гормоны, которые возникают в организме в определенном порядке, в определенных ситуациях. Были ли какие-то эксперименты по искусственному созданию с помощью, ну там, инъекции поддых гормонов человеку и симулировать, симуляции процесса влюбленности. Возможно ли они технические были ли такие Ну да. Я такой химии не встречала в интернете, но я думаю, что, учитывая то, что прогресс идет вперед и сейчас есть очень много методов биологии, которые способны на такое, то ну, в ближайшем будущем, я думаю, что таких исследований появятся больше. Ну, я не знаю точной информации, такие -то исследования будут. Есть ли какой-то Я в плане биологии, Я этому выражению? Или... На самом деле, Я тоже копалась в этом. Оно есть, но оно там какое-то сложное и запутано, так что лучше ну, в этом Я покопаться как бы самим. просто... Я кстати, тоже, Я ну, вот, просто... Я просто... Я просто... Я просто... Я просто.. Я